А если у нее есть тип какой-то связи, например, S это T, да? То есть приравнивание. Или S ведет к T, Ну вот у меня есть ситуация, например. помнишь вчера пример, да, Еще одна. Принеси мне молоток, да? Там даже два триплета получается. То есть ты принеси молоток да, то есть как бы, три слова, которые объединены. и это один триплет. Смотри, вот у меня сейчас на GitHub лежит, собственно, исходный код, где именно вот эти триплеты. То есть здесь тот же сарс, да, начало, тот же таргет, конец, да, и есть еще в моих терминах это называется линкер. Uh, да, или с связка по-русски называй. Но у этого всего есть синонимы. То есть uh, из лингвистики у нас есть такое понятие, как сейчас я немножко увеличу, uh, весь масштаб, uh, 130, То есть uh, в лингвистике есть такое понятие, как uh, verb. глагол, да? Вот есть такой понятие как сабчект, вот. субъект, и есть объект, над которым выполняется действие, то есть вот этот verb. Вот, а в триплетах ты говоришь есть как еще раз, ну no. субъект. Um объект и предикат ну в общем предикат это вот это то есть иными словами да та же структура да их можно записывать в любом порядке то есть можно сначала subject, потом объект потом верб то есть и так далее это всего лишь порядок записи тут они вообще никакого смысла серьезно не несут Опять же, может быть не слева направо, может быть справа налево, может быть сверху вниз э, с, там, и снизу вверх и так далее. То есть это все мелче. По-русски еще и у нас есть глагол. Что еще тут есть? Ну, предикат так и будет. Поэтому, в принципе, вот но это типизированная связь да? здесь мы э, вот этой вот штукой определяем к, э, что именно означает вот эта вся связь да, целиком вот этот весь кружочек вот этот вот большой. Э -э, то есть каким именно образом вот это вот этот subject, да, то есть вот эта вот точка и вот это вот, каким образом они связаны Но внутри тоже рекурсивная структура потому что в моей базе данных да, ничего не может быть кроме этих же собственных связей соответственно у нас есть еще некоторая двойственность так как э, изначально я смотрел на базу данных которая содержит две концепции item и link вот я э, предложил скажем так предположил что если не использовать э, отдельную сущность, да, такой как линк. Ой, какой такой как айтем. Если uh -huh. мы, все можно представлять в виде линков. Вот. Но что означает айтем? Айтем это означает, что вот эта ситуация, то есть вот это конечное значение связи в данный момент времени э, является айтемом. То есть можно на связь можно смотреть как на результат. Э, какого-либо действия, завершенный вот здесь, например. Да? Либо на это можно как смотреть, смотреть как на связь, которая объединяет элемент слева, да, left и right. вот well, То есть а, uh -huh. можно уже well, интерпретировать по-разному the... одну и ту же структуру данных. Но если мы говорим о ситуации айтема, да, то мы всегда можем описать, откуда он появился. То есть, например, Здесь можно написать, что там Петя плюс плюс Маша, да, результат их там, допустим, любви, есть там Сережа, который вот здесь вот. То есть, иными словами, грубо говоря, и э, можно так генеалогическое э, дерево выстраивать в том плане, что мы можем всегда определять, откуда появился этот э, объект, но можем еще и не определять откуда он появился мы можем сказать что вот здесь вот ссылка на самого себя и здесь ссылка на самого себя то есть в крайнем случае когда у нас связь а, из себя начинается и сама в себе заканчивается да, uh -huh. это и есть точка не иное как точка uh -huh. то есть это частный случай простейшего уникального айтема то есть он всегда уникальный я всегда а это. Ну, давай переключись на мой экран. Я расшарю. Угу. Ой. Так я это свой выключил. Выключил. Я сейчас расшарил? Нет. Нет. Так, интересно, значит. Значит, не работает. Ладно. Тогда я закрою здесь вкладку. Открою ее а, в хроме. Вот. Я сейчас а, пока открываю, скажу то, что ничего не придумано. Ну Все понятно, у что это нас. ничего не придумано новое, и а, ну, новое что-то придумать почти невозможно. Да, важно то, что э, люди, почему в раз? Ученые, а. которые много над этим десятилетий работали, ну, они уже все проработали сколько можно. Ну, смотри, это сейчас. Ж... Сейчас сейчас я закрою вкладку. все, все то, что было сделано, кстати, демонстрация, так и не работает. Экрана. Вот. все то, что было сделано учеными, я только за, а, как бы все. Вот сейчас ты камеру включил, зачем а, Все, Она все а, алгоритмы, которые были сделаны для графов, для теории множества, для прочих-прочих все вещей, они здесь все все применимы. То есть как бы ничего ну, не нужно придумывать заново. Это же прекрасно. мой вот. экран? Тем не менее, подход к хранению данных, а, данных именно в таком виде, напрямую, он не популярен. В том плане, что сейчас а, чаще всего используется скрыт во всем мире. А, потом создали документные базы данных, объектные базы данных. Но вот базы данных, которая хранит только связи и представляет все через связи, я еще не видел и нигде не находил. Ну, называется N3. Есть, это графовая база да, да. Да, это и есть графовая база. Но это не совсем то. Дело в чем. А, тут есть проблема. А, вот а, казалось бы, да, ничем не отличается. Но есть очень маленькая тонкость, которая имеет достаточно серьезное значение. Сейчас опять включу демонстрацию, а, если не против. Uh, сейчас, секунду. Вот. В общем, в чем штука-то? Uh, где ты видел, чтобы в графе можно было делать ссылки на связи? Uh, то есть, смотри. Вот, например, у нас есть традиционный граф. Да? Вот у нас вершины uh, То есть 90. Да, вершины. вершине. То есть вершины или узел. Нет, секунду. Что-то я запутался. Короче, вот это вот. Здесь здесь вершина, здесь узел, а вот это вершина. Да? Нет. Или как? <связь> как тебе? Так, Синомен. вершина. А что еще есть у нас? Вот как ты переведешь на русский нод и link это узел. Ну, узел. А, вершина. <связь> это как? Сети. да сеть, то в сети узел. Когда мы граф рассматриваем, то в графе это вершина. Ну, в связи э, как его вот эта вот стрелочка как называется в графе? Стрелочка я... не связь называется. Как правило, в графах обычных там связь это просто связь Нет, вершина нет. это связь между верши. Э, Короче, открой а, а Короче, мой там, давайте это я расшарил подожди. а 6 вершин а ребра во ребро это называется все а, ребро да. ребро ребро и это вершина короче в теории графов есть э, две, два, два отдельных понятия вот это вот важно э, э, вершина ребро иными словами сделать вот такую вещь то есть взять сделайте стрелку между двумя стрелками я такой нигде не видел. Это уже давно придумано. Но. Например, банк Х3. Но у меня это возможно. Там тоже это возможно, да? Возможно, конечно. Ну хорошо, давай смотреть, как она будет. Вот, рисовал. Mm. В общем, суть такая, что есть три элемента. Один узел, вот этот, да, вот второй узел, вот этот, и третий узел. Третий узел является связью, поэтому триплеты называется. Вот эта связь в самом простом виде, когда обычная база данная, какой-то объект какой-то второй объект а связь ну она в базе данных например есть таблица в таблице есть ячейки вот ячейка как таблица связана как ну просто связью да какой связи да никакой она не а сайты найти. этой базы данных есть n3 да mm. Mm -hmm. Почему джейд Потому что она используется Jade. Значит, есть а, а, так. Jade это, если я не ошибаюсь, агентский. Ну ты шаблонизатор. А где им 3 причем здесь это? то есть если n3 в яндексе вписать то ничего не получится найти n3 вряд ли получится найти то есть это какая-то очень редкая база данных или что она используется значит сейчас название вспомню есть Джаде – это к агентам, то, что относится и есть Джена mm. Дженна подчерк. Да? Семантический веб, вот, то есть семантический веб, <coughs> то что ты сейчас рассказываешь, а триплеты, антологии, это все одно и то же. Есть OWL, ну вот ключевые слова, да? Ну это понятно. Раз, да? А, она на чем написано Она на я. На Ява. Значит, А есть эти тесты производительности? Ну, трудно сказать, ну и, и смотри, во-первых, как сказать. Можешь ссылку мне скинуть? Да. То есть вот это вот это и есть база данных, правильно? Вот прям сюда, да, О, а, нет, Джена, да. Это набор утилит, внутри которой входят а, классы до да, алгоритмы для работы с рд с триплетами, с УВН. а для того, чтобы это все можно было хранить, используется база данных баз данных построена на триплетах. В общем-то, она является как-то сторож. А, а, вот, есть а, реляционная, есть не то есть NoSQL базы данных. Ну то понятно. Принципе, Мне тоже любая... NoSQL тоже она можно ее отнести к triple store, но одну базу данных можно отнести, вторую нельзя. не В общем, любая NoSQL база данных она очень хорошо подходит для хранения триплетов. Ты Меня, я тебе позвоню где-то часов около ну, полпятого. Пол и мы с тобой сразу, я из колледжа, пойду на э, в магазин. У нас не, нечего есть. И ты пойдешь со мной, чтобы выбрать полпятого. Так. Короче. Надо что-то. А. Ну, yes. что я могу сказать? Наверное, результатов. Результатом, грубо говоря, мы моих, моих нескольких лет жизни было потрачено в пустое время. Yes. На, yes. То, чтобы, yes. на то, чтобы создать велосипед. Но, тем не менее, все, что было сделано, оно, естественно, конвертируемо. И... О, ты, ты сейчас смотришь мой экран? Да, -да. Вот, видишь картинку? Да, я вижу, я не вижу ссылок на связи. Здесь... Ссылок на связи? Да, ну, есть, здесь есть... Они цветом помечены. А что Но это? А что вот ц... это что такое цвет? Вот красное это что? Ну, все такое. Так. Зеленый? Вот черная стрелка, мысленная связь, красная, это понятийная связь. Ну, это рисовал Виктор э, Казаринов. То есть это не является там, как бы правильной онтологией понятия там а, как, о, о, ОВЛ семантик э, да? Но здесь идет понятие, что есть какая-то одна сущность, есть другая сущность. Есть стрелочка, которая является третьей сущностью. И у стрелочки есть тип. но ну, здесь в данном случае только красный и черный. Вообще, конечно устревочки uh, может быть совершенно разные так это вот я рисовал это еще в 2007 году разбирались со всем этим делом Говорит, говорю там прочитал кучу книг кучу и в частности аима какая-то книга и больше тысячи страниц она у меня там в кемеру осталось вот знания увы в общем Самый, то есть, смотри, придумать велосипед можно всегда, но как оказывается, уже все давно придумано и когда начинаешь копать а, с, а, semantic web, да, вот v3 v3c, v3.org, 3 v3 консорциум, ну понятно. Они уже все это прописали, насколько можно. Все там есть, там огромные там, куча знаний, которые надо просто применять. Получается semantic web это не то, что там его делать или не делать или там придумать, не придумать. Все придумано и все сделано. Вопрос только использования. На данный момент существует проблема о том, что ВЛ uh, записывать можно только вручную. <coughs> то есть, чтобы с обычного человеческого языка преобразовать uh, в граф, да, в semantic web, ну, искусственный интеллект, который будет разбирать, и записывать это в XML, там это в каком-то другом виде записывать. А этого еще пока не существует. Поэтому промежуточный этап э, сделали. Это добавление тегов, тоже там, в общем, назвали Semantic Web, это расширение HTML, и в стандарте HTML5 там добавили возможность записывать, например, теги дата. Или там еще много тегов добавили, которые а, являются ну, дополнительной мета метаинформацией. Она не отображается, то есть это не разметка текста, да? Она служит только для компьютера, для Я машины Я понимаю, но с... ни один, скажем так, уважающийся разработчик сейчас этим пользоваться не будет, потому что тратить время на то, чтобы это понимала машина, а ему за это никто не платит, в э этом. Грубо говоря, смысл большой, поэтому сейчас этим никто не пользуется, насколько я знаю из практики. Там пользуются, но ограничено. Пользуются те люди, которые ну, продвижением занимаются. Дело в том, что эти теги поисковые роботы читают. И, соответственно, в поисковой выдаче, по какому-то слову, они выше находятся, чем сайты без этих дополнительных тегов. Угу. Ну ладно. Вот И по поводу еще того, что можно ну, быть. Я вот вчера обсуждал, что вот можешь. Вот, так, кстати, мой экран видно? Нет. Сейчас, Сейчас я включу. А, вот вернемся к этой штуке. Шушь. Я а, вот. Ты, ты, ты, ты, ты. Видно что? экран? Вот, я вчера объяснял, что может быть как бы э, всего несколько базовых операций да, над связью, на самом деле я немножко э, по стереотипам своему говорю. В общем, ошибся. Существует всего, говоря, одна. Это вот сейчас еще из э, теории ну, тюринг машины. посмотрел, видимо, да. Uh, идея в чем, что я думаю, что есть такие операции, как создание и обновление долины, то есть на самом деле это все неправда. Существует только одна uh, uh, операция, у нас есть первое состояние, есть второе состояние, вот мы из одного состояния переходим в другое. И саму по себе вот эту связь, которую я рисовал выше, ее можно воспринимать еще и как операцию, то есть можно ее, грубо говоря, uh, там, не знаю записать, да, а потом можно искать, типа execute, да, выполнить. Вот эту, собственно, У -у. связь. И она ее выполнит. То есть ее можно рассматривать как э, то, что можно выполнять, а можно и рассматривать как данные. Ну -да. я... вот. Получается, э, если мы еще делаем такую штуку, как триггер, да, триггер. В концепции баз данных сейчас такая штука, что у нас есть event, да, некоторые события. Вот у нас есть некоторый шаблон, да, того, что, то есть, например, у нас, например, события, какая-то связь перешла из одного состояния в другое. И у нас есть шаблон, что есть некоторые состояние на которое мы реагируем. Вот как только некоторая связь вообще в в базе данных перешла из одного состояния в другое, в нужное нам, да, под, под шаблон если а, вот, то мы а, начинаем выполнять действия да тоже ну, событийная да, модель да вот если этой событийной модели реализовать то в принципе она а, будет тюринг полный, да, и вот если тюринг-машина, она работает с чем? С состоянием внутри одной ячейки памяти, то здесь можно хитрее делать. Я могу... А, дело в том, что у меня внутри одной связи, да, не знаю, допустим, 38 называется, в ней может быть, а, то есть у нее адрес 38, а, в ней может быть не только число 0 или единичка, да, Mm -hmm. В ней может быть весь граф данных в виде всей базы данных. Mm -hmm. да, то есть огромная сеть из разветвленных кусочков связанных друг с другом связи в ну, других то есть. И, иными словами я могу а, делать а, как бы более гибкие и глобальные вот эти вот реакции на события, не только на, на нолик единичку, да, но и а, на любую структуру внутри конкретной связи. И шаблоном как раз и будет описание того, какую какая структура. То есть, например, можно сказать, что вот у нас есть линки, я обычно так это записывают. Например, в такой нотации, что у нас есть x, y, да, и черчичка. Вот, то есть буквально это означает такую вот связь, которую я рисовал выше, что здесь x, здесь стрелочка, здесь y. Чтобы не рисовать, это я просто делаю x, y и палочку. Вот. Может быть такая структура, например, древовидная, что у нас есть там слово. То есть слог PA, «по», потом у нас может быть еще один слог PA. Это он же самый, так как он, то есть мы X и Y у нас совпадает, такая связь может существовать только один раз в базе данных. Соответственно, вот это слово ПАПА. Ну, если просто это интерпретировать как строку, то если вот это символ вот эти связи являются символами каж то это будет вот это все будет а, слово папа mm -hmm. вот. но здесь можно хитрее сделать можно сказать что мне нужно вот здесь вот звездочка здесь нужно а вот здесь вот нужно п а вот здесь звездочка и вот это уже шаблон то есть в виде связи можно создать шаблон, на который среагирует, то есть который будет событием для того, чтобы выполнить некоторую серию действий или mm -hmm. выполнить некоторые действия, которые запустит следующую цепочку событий. То есть иными словами, вот здесь вот, когда мы идем используем шаблон, это называется программирование паттерн матчинг, такая вот штука. Очень мощный. Uh, есть целый язык программирования, называется Nemerl. Он на этом одном принципе построен. Uh, там не существует ничего, кроме паттерн матчинга. То есть, иными словами, не существует ифов, не существует циклов, не существует uh, никаких базовых uh, конструкций языка программирования. Но они все создаваемы на основе одного единственного паттерн матчинга. То есть, по сути, я вот здесь реализую через короче, триггерный, э, то есть, э, триггерный матчинг, то есть объединяю это событийной системой. И я сразу позволяю, что сделать? Во-первых, каждый триггер может, то есть, каждая серия действий, выполненная после, после того, как событий произошло, оно может выполняться параллельно. Это значит, что я создаю, во-первых, убираю головную боль на тему многопоточности от, с точки ну, у программиста. Он не должен об этом задумываться больше никогда. И я uh -huh. убираю э, необходимость задумывания в ветвлениях, циклах и прочих всяких разных структур. Иными словами, э, я создаю... То есть, таким образом мы получаем алгоритмы, которые, во-первых, можно распараллеливать неограниченно, а, то есть, в базе данных постоянно происходит события, все события скатываются в очередь, и чем больше у тебя ядер процессора, тем быстрее ты можешь обрабатывать эту очередь. Да? То есть на каждый ядро просто выделять по элементу из очереди. А очередь, как известно, это структура данных, которая позволяет создавать, то есть ее можно делать неблокируемой. То есть, там по сути, делаются два счетчика на начало и конец. И э, за счет э, блокируемой операции записи одной, э, она происходит ну, очень быстро, то есть атомарная операция для процессора. Вот, за счет э, от этой атомарной операции производится блокировка э, сверхпроизводительной. Иными словами через очереди можно реализовывать очень высокопроизводительные многопоточные приложения. Ну, там понятно, что в эту сторону будет все развиваться. Вот. Увеличение числа ядер, вот. то есть многопоточность. Но на, на, на данный момент программы, они все пишутся однопоточными. Ну, что... в данный момент и моя база данных написана однопоточной. И триггерные, вот реализации триггеров там еще нет, но я это планирую сделать. Мне пока не Вопрос хватает. Не про триггеры, это фактически, ты сейчас, ну, можно сказать, там про агентов не а, а, Я, а, вот Я рассказывал, как сделать так же, чтобы данные были еще не только данными, но они могли исполняться. Ниже, ниже. Куда ниже? А, сейчас. Секунда. Ниже это вот сюда? Или куда? Ну вот. Ну, как сказать, в общем, есть, ну то есть мысли у тебя абсолютно правильные. <coughs> Другое дело, что лучше всего использовать там те картинки, термины и так далее, которые уже устоялись. Я говорю, это уже много десятков лет да, рассматривается. Это я не и... против. Базы данных, эспиер тоже получилось. Я просто да, не да. знаю этих терминов, потому что, это я знаю, например, в графе там, а, там вершины, ребра, вот я на этом опираюсь. Ну тоже сейчас википедии все подсмотрю. А, ну, вот, в общем, хочу, я хочу, хочу сказать, а выше, выше, Тут, вниз, там, там а ты говорил про подгрузку, про может, вот, да? Подгрузку? Ну ладно, короче, суть в чем. Uh, а, ну вот, что есть утилиты машин, да, например, ячейка, потом она погружает какую-то, то есть в ней и в, в этой ячейке ссылка на какую-то, ну там две, две базы знаний, там две когда? ссылки на, собственно, тоже связи, которые дальше могут разветвляться, сколько. Ну, погоди, поз, послушай, yeah. значит, есть база знаний и одновременно все знания использовать невозможно, то есть учитывать их. Как, так же, как у человека, так же, как в компьютере, есть какая-то долговременная память, есть кратковременная память. В кратковременной памяти у человека по всей видимости удерживается ну, порядка э -э пяти образов. подожди. Ну, понятно, да, что у нас... Да, есть кратковременная память, есть долговременная. В принципе, процессоры то же самое, только там слоев еще больше. У нас есть регистры процессора, они супербыстрые. Потом есть кэш чуть быстрее, чуть медленнее, но быстрее, чем оперативка-оперативка. Очень медленная оперативка, из-за которой все термо процессоры тормозят. И очень-очень-очень медленный, грубо говоря, с точки зрения процессора. Век пройдет, пока жесткого диска что-то происходит, получится. Вот. Значит, подгрузка осуществляется таким образом, что перемещая свое внимание, фактически у человека всегда одна точка внимания. У машины тоже. Фактически те мифы, которые рассказывают, что там женщина, например, может делать сразу несколько дел, там у ребенка нянчи, это то, что это, это все миф. На самом деле у человека всегда только одна точка внимания. Он, человек может либо быстро переключаться, да, вот, но работает ну, как тюринг работа машины фактически. То есть постепенно от одного. И вот когда мы, например, размышляем, углубляемся в, там, в ту или иную проблему, мы как можно более полно картину мира представляем. То есть вот у человека как некрутильно все-таки образное мышление, даже если он этого не осознает и фактически вот ну, база, данных тоже образную, да? база знаний дополнительная это подгрузка или извне да или откуда-то и по тому же самому принципу работает интернет то есть когда есть страничка на этой страничке есть ссылки гиперссылки вот. нажимая там ну, переходя по ссылке ты подгружаешь дополнительный портфеллер то же самое делает и агент то есть так же как человек в браузере влазить по интернету. Также и агент. Ты сейчас Но приводишь агент... огромное количество примеров и аналогий а, того, что уже существует. Большая часть из которых мне а, очевидна. Мы сейчас это... Ты можешь просто к чему-то это все рассказываешь? Я а, к тому, чтобы ты понял, что ничего нового нету, и всего лишь навсего необходимо использовать те же самые файлы. В которых записаны знания давай вот по Жак Фреско я такую вещь скажу во-первых во-первых вот мне не важно новое это или не новое это первое во-вторых жак фреско говорит что все что новое вообще может быть это всего лишь берем старые элементы и располагаем их друг с другом новым образом то есть э здесь идет речь о том что можно просто делать это немножко проще, чем то, что я видел. Например, э там в том же SQL. Да, можно сделать в виде моего данных, в виде одной, одной таблички в школе. Это будет работать очень медленно. И так далее. Ну, я к чему клоню? Может быть э не надо делать свой велосипед, а использовать то, что есть уже? Ну, скажем так, мой велосипед, он настолько прост, что <смех> я не знаю, куда проще. А, я, конечно, могу использовать другую базу данных, но давай делать сравнение. В любом случае, сейчас, чтобы можно было понять, имеет ли смысл продолжать, да, нужно взять, ну вот, допустим, любую базу данных, которую ты сейчас сейчас, ну, любую базу данных, которую ты сейчас считаешь, Допу э, как бы подходит для этой задачи, то есть э, она может э, хранить в себе связи, и там можно, например, создать структуру например, из вот такой вот да, из трех связей, которые представляют собой э, строку давай попробуем это сделать <как> причем мы это сделаем сначала на той базе, которую ты предлагаешь, а потом э, то есть замерим производительность, а потом сделаем на моей и за тоже намерен производительность. сравнить есть ли разница в реализации. Ой, есть ли разница в производительности. И тут mm -hmm. станет вопрос, либо надо, если это база данных open source, развивать ее. Сейчас изучать ее исходный код и смотреть, как она устроена. Либо продолжать развивать мою. И опять же, и там, и там можно применять все те же оптимизации, которые необходимо делать. Ну вот э, тот же проект Дженна, <coughs> вот кстати, он раньше работал. Об... Ну, ну вот один. ты сейчас сможешь создать маленький проектик из одного файлика и на быстренько показать, как это делается. Вот как да, бы ты создавал честно. вот эти три связи? Честно говоря, нет, не смогу сейчас. Надо это изучать. И здесь разные языки есть. В смысле uh, разные языки? На любом языке, который ты знаешь дело в том, что я ни одного не знаю, то есть это надо изучать, я.. Но можем изучать это в процессе делания, как это обычно происходит. Просто задача просто элементарная, минимальная, почему бы нельзя, взять ее сейчас не сделать. Прежде чем делать, всегда хорошо поставить вопрос, для чего это делать для надо чего, работать. дело в чем, мне это важно, потому что я потратил огромное количество лет своей жизни на труд, который возможно был бесполезен абсолютно, и надо принять решение, был бесполезен абсолютно, или все-таки то есть его продолжать Но. развивать, туда тратить время, или присоединиться к тому проекту, который уже успешен и развивается, и он используется во всем мире на каждой машине на компьютере да давай пример еще раз приведу да. другую вот дети в школе они решают задачки 1 плюс 1 равно 22 2 плюс 2 равно 4 и каждый ребенок по многу раз да тратит свое в... время Теперь, жизни в послужды да. а нужно ли каждый раз в новому ребенку изобретать этот велосипед, есть можно сразу пойти и стоять около станка. И оказывается, что нужно. То есть фактически время потрачено не зря, но оно потрачено для тебя. Потому что ты понял, ты осознал, ты пришел своим путем Я, путём, я, я по понимаю, но я хочу быть полезен день. не только, только себе, день. а кому-то еще. Вот. Вот как можно быстрее. А значит есть смотри опять же есть огромное количество людей которые вообще не знают компьютер и не знают программирование у них совершенно другой тип проблем это не знаю как картошку лучше посадить или там деракктор да. а здесь можно помогать на этом уровне да? то есть ну, даже, ну, ну, же, любой инструмент абсолютно и вот на данный момент вот это для чего я бы поставил, что использовать просто любую, но из баз данных. Потом разберемся уже, то есть вот потом, когда вот это все там будет сделано, когда там ресурсная база будет сделана, дальше можно углубляться, что это антология, что там искусственный интеллект, это агенты будут сами делать и так далее. Но на данный момент ну вот нету просто ресурсной базы, да, то есть нету сайта такого почему -то? нету я более чем уверен что найдется еще один человек такой как ты например который у которого есть знания о том что уже существует он скажет что 50 уже тысяч раз было это сделано ну вот смотри вернемся там опять Данил дашкевич вот как хороший пример человека из реальности да? Ну, мы, как ни крути, находимся в виртуальной реальности, в основном в компьютере. А люди, которые общаются с другими людьми, на земле, да, с предприятиями, значит, там другой уровень проблем. И одна из проблем, очень важных, то, что нет данных о том, где какие ресурсы есть. То есть есть какой-то проект. Да, у нас а, есть другая проблема. Мы же поднимались, что кто будет тратить свое время, чтобы вносить все эти данные. И как, какой ну, какого нужно много терпения у пользования уметь, там, не знаю, фотоаппаратом хотя бы или куда-то уметь печатать. То есть есть огромное количество навыков входных, которые уже являются барьером для большинства людей на понятие. Ну. Я вот так же как 1 с воспринимаю. Значит, вот будущую систему я воспринимаю как 1 с В принципе, можно без нее обойтись и считать на счет, да? Но с ней удобнее. Да, обязали ее использовать. Потому что налоговая отчетность. В принципе, ты это можешь все вручную сделать. Подожди, кто обязал? Никто не обязывал 1С использовать. Коммерческий Мы... отдельный проект, не государственный. Ну там система ее развития, она была такой, что. Надо было сдать отчетность, и единственная программа, которая могла автоматически эту отчетность сделать это была 1С. Это -то, То есть, да, да. но это всегда, у тебя по, по закону всегда есть возможность и вручную эту документацию сделать и сдать? Это понятно, что всегда возможность вручную остается. Другое дело, что это неудобно, и заплатить там 3000 рублей, ну или 8 или 10, гораздо дешевле, чем вручную, там, два месяца сидеть и перевоплачивать цепь. Вопрос, как сделать так, чтобы, например, человек мог взять, например, телефон... Да, вот сейчас какой-то Microsoft выложил какой-то прототип, как они сделали камеры 3 d сканирования Можем ли мы, например, взять и что сделать? Решить за человека сразу несколько задач. Во-первых, он наводит камеру на... Предмет. Этот предмет 3D сканируется, определяется его размеры, потом э находится по в базе данных максимально близкая трехмерная модель этого объекта и э определяется, что это может быть за объект, и человек там выбирает либо из списка, либо говорит, там слово, текст, ну, звуком произносит голос, что это такое. И опять же, делает какую-то там видеозапись, которая тут же начинает э, переводиться в 3D, плюс э, голосом комментирует это э, некое описание того, что это, ресурс, mm -hmm. да, который голос тоже автоматически конвертируется в текст, и все это структурируется, вся эта информация и появляется в виде, допустим, вот кружочка, да, в производственной цепочке. Потом он говорит, там, допустим, есть стрелочка, вот он и дальше стрелочку описывает. Сначала кружочек, потом стрелочку, потом следующий кружочек и так далее. И у нас есть и исходник видео это, к этому, да, и вс вс все остальные данные из него, то есть превращение его в трехмерную модель, превращение ее в характеристики этой трехмерной модели и так далее, так далее, так далее. Ну, хорошо, Если, всегда... если такое сделать, то тогда время, которое человек будет тратить на то, чтобы описать ресурс, оно будет а в итоге система будет настолько быстро угадывать по, допустим, еще цветам этого объекта, что это, что человек вообще не придется ничего вводить, он просто выберет наиболее подходящий. Ну, как да, в гугле. Мне кажется, это следующий шаг. На данный момент сделать какую-то простейшую, там, ну, чтобы руками вбивать. А первый шаг? Ну, первый, ну вот каковито, короче. Вот Данил Дашкевич, он правильно говорит... Просто Авито, но для любых ресурсов, то есть не для тех категорий, которые там. А самое главное, чтобы она принадлежала тебе. Сейчас Авито принадлежит, ну, как, как, как каким-то но... лицам, которые там либо Смотри. позволяют, либо не позволяют публиковать данные. Где-то у меня было сейчас следующую страничку. У меня предложение. Давай сейчас прервемся и начнем следующую трансфер. Сколько времени? Всего лишь 43 минуты прошло. Да, я вот еще парочку картинок покажу, чтобы понять, понимаешь, что это, вот это или нет. Там маленькие простые картинки. Так, вот есть вот такая вот, я зарисовку делал. Вот ты говоришь, ресурсы да, ресурс. Как я себе это понимала тут такая вот штука с точки зрения производственной цепочки. Это всего лишь вот он ресурс, он есть. То есть, по сути, он вбивается прямо вот здесь же, в производственной цепочке, создается квадратик. дальше мы на него кликаем, да, допустим, как-нибудь. у нас открывается в описании. Дальше там хотя бы картинки, вставлять что хочешь делать. Но это уже есть. И можно стрелки делать. И здесь тоже еще хочу вводи про него. Нету, допустим, визуализации к описанию больше, чем ну, э, хотелось бы. Ну вот, допустим. Я тебе просто покажу, почему это уже есть. Открываем. Видно, да, мы сейчас искренне? Да. Вот он, тот проект, о котором мы говорили. Вот, допустим, у нас есть производственная цепочка. Огромная. Вот к редактор Допустим, угу. нам это все дело надоело, мы это все удаляем так вот мы все удалили что у нас получилось пусто вот допустим берем делаем первый элемент там сейчас М -м -м кстати я это еще нигде на видео не записывал вот допустим это будет я не знаю коробка Ой. здесь вот единственное сейчас надо будет исправить редактор потому что по одному символу приходится писать ну короче а, да. И она должна быть с чем-то связана. Ну, допустим, вот сделаем вот этот как раз знак вопросика, потому что э, в элементарном случае не может быть, что производственная цепочка ни с чем не связана, так как делать-то. Я опять не выбрал тип. Вот. Здесь будет вопросик. Вот. И, соответственно, связь между ними. Это будет один, два. Так. Вот, у нас получилась такая вот штука. Коробка и вот знак вопросика. Uh -huh. Ну, я не дописал сейчас, я переведу просто в режим текста, так будет пусть побыстрее. Коробка. Вот. Он вот у нас, пожалуйста, дальше. У нас здесь JSON. Отлично. Можно сделать там.. Никто не мешает. Взять запятое потом. Ну, я имею в виду пока сейчас JSON делаем, там есть древовидный редактор, я его доработаю, чтобы он адекватно реагировал. Так, вот, допустим, description. Дальше здесь идет объект. И сиди сюда хоть картинки, хоть что хочешь записывай, да? И так далее. Все. То есть оно, конечно, отображается, но с точки зрения объектных данных просто может храниться в базе данных. Ну причем здесь баз данных используется локально. То есть, если я сейчас перезагружу, то вот у нас есть description. Пустой объект. Да, yeah. это хранится локально в браузере, в Local Storage. Uh -huh. То есть, в принципе, все есть. но ну, я имею в виду технические возможности, есть, да, это может быть не очень удобно для пользователя. Но можно сделать Adobe, давай делать. Плюс эта визуализация, да, например, она мне не нравится. Можно ее поменять. Вот есть другая визуализация, которая мне больше нравится. Сейчас покажу. Uh, d3gs, которая проще и сам уже есть редактирование. Так вот есть примеры. Потому что ты правильно сказал слово визуализация, потому что есть набор данных и как их отображать. Ну, вот есть и один редактор. И вот есть другой. Вот короче есть такой вот редактор. Точка, да? Вот мы берем, да. из нее вытягиваем. Сделали еще одну. Здесь такая, может, не очень удобная анимация и двигать как-то нельзя. Вот здесь другая штука, здесь можно двигать. Вот я Ctrl зажал. И двигать можно. И опять же, тоже берем точку. Вот здесь есть ситуация, когда можно создать пустую точку, не связанную ни с чем. И вот можно связь протянуть, пожалуйста. Причем выделенная связь. То есть можно выделять еще как-то. Вот. Ну и соответственно можно это все дело двигать. Дальше. Ну, Потом красимости. сделал там двойной клик, поэтому оно развернулось на весь экран, и ты видишь описание объекта и так далее. Да, ну, вообще, да, визуальное такое программирование было бы очень хорошее. Вот, поэтому я могу сейчас просто скинуть еще раз. Ну, смотри, я, я для себя, например, вот так же, как ты в редактор, когда заходишь, у тебя там два вида отображения. Потом переходишь к цепи, да, у тебя еще один вид отображения. Ну, очень то много. Есть то есть, по сути, один... это все одни и те же данные, но здесь вон у меня есть. Можно формы показать. Это три одинаковых примерно. Можно вот так вот текст. Вот. вот текст. А можно кодом, да, здесь он подсветку еще делает. Ну, то есть у тебя как минимум три варианта отображения одних и тех же данных. Да. Вот. То же самое, например, ты показал D3. Ну, там, еще более красивее. Э суть это не меняет. Да. Суть в том, что необходимо записать ресурсы. Ну да. Вот в мой момент это не реализовано. В принципе, в принципе, вот этого Джейсона реально за глаза хватает потому что Джейсон, э, ну вот, а вот развернуть все, вот это Джейсон, это дерево, это и есть по сути тоже связь, потому что вот что такое объект вот этот, да? это всего лишь точка, но к нему есть связь ноды, да, которая объект, это точка, которая, и следующий элемент ее нодс. К ней есть следующий, и так далее. И потому, что а, объекты в джейсоновской коннотации в xml нотации, в любой онтологии, в любой в любом другом формате, они все конвертируемы. То есть это все графы. Вот. То есть, можно использовать MongoDB тогда, прям в, в этих хранить в, общем, в, общем. Uh, uh, да, да. в Плюс еще можно сделать хитрее, можно объединить концепцию ноды и линксы. Можно просто сделать линксы. Но если у линкса нету сорса и таргета, то в конкретном случае это точка. Да? То есть у него есть описание, name, у него есть там parent, бла-бла бла. Но у него нету source и таргета, значит, он сам никого не соединяет. Uh, но у него есть описание, но зато если у него, например, он кого-то соединит, и у него есть описание, значит одна связь вот это можно откнуть, ее развернуть, и в ней тоже описание. Что же такое внутри происходит, так далее? Ну вот, <смех> на данный момент вот, когда мы смотрим, например, тот же рисунок, да, <смех> если бы он был записан в xmr виде, а, то как бы, добавление одной строчки э, описания RDF или увы оно дает возможность создавать уже онтологию ну это и всего, каждый... да, это называется всего лишь вот сюда атрибут написал и готовы тебе онтологии у нас э... сейчас у тебя это и так уже сделано. значит смотри, у да. тебя есть ну пи... обратно в текст ну, ну хорошо. значит есть объект. у объекта есть а, связь с нодой. связь которая. Ну, вот, там, да. вот объект связь с nodes. Да? Да. Она какая связь? Просто что но Объект содержит... Нот. Комплексном... Или объект или но содержится в объекте. Да. Вот. Да? То есть это уже связь, которая не явна. Да? То есть явно здесь это не написано, но мы это видим. Да, но она есть. Потом а, объект связан с линксом. Связь какая? Тоже линкс содержится в объекте. Да, да? Да. То есть это явно не написано, но это есть. То есть уже мы получили два у нодоса там еще два элемента внутри там у нулевого элемента 0 ID то есть тип связи ID значение единичка то есть нолик и единичка связаны связью ID да? ну опять же здесь та же самая ситуация на самом деле нодс просто содержит э, нолик содержит единичку а внутри нолика вот это внутри единички вот это тоже ну, я имею в виду нолик ID равно 1 или нолик, ну, то есть связь какая, fern, ну да, да, а вот эти, ID, вот ID да, 0, да, да, да, и э, нулевую и вот это и есть триплет, то есть в нашем мире, если вот так вот просмотреться, в нашем мире вообще триплеты. Да, все триплеты, да, просто да, да, вот да, вот мы э, в да, например коробка является просто да, но в итоге она тоже раскладывается на да, там ро которая вот это объединяется еще в, э, в, в третьей связи потом сюда ой, сюда еще ну короче опять сломал. В, а, в общем да вот, это тоже нет. все представимо в виде триплетов дело в том что на данный момент вот как джейсон числа вот тоже может это увидеть да и может увидеть что да, коробка да, раз два три четыре пять шесть, семь букв мы можем это разложить. Для компьютера это просто 7 байтов, которые он понятия не имеет, как их можно обрабатывать, как нельзя. Вот для того, чтобы он начал понимать, необходимо добавление. Нужно, нужно сказать, что К это символ с большой буквы, О это ну, тоже вот символ, это для ну, скажем Человек так, это понимает, скажем так я вот то, что исходники лежат на гитхабе, я перед загрузкой строки как раз я превращаю в антологию, в которой уже записано, что каждая из составляющих этой строки является, то есть если это символ, то у него есть код. Код состоит из, из чисел, числа состоят из, степени, из суммы степеней двоек и все прописано. То есть до самого самого, то есть у меня все числа строятся из единицы, двойка это <къех> сумма единиц плюс единицы и так далее. Там двойка другая проблема. Если каждый символ расписывать на очень большую глубину, как это можно использовать, то память занимается на порядке Нет. больше, чем Нет. при обычном выполнении программы. Поэтому здесь нет. необходимо маркировать между как бы, нет, глубиной нет. и между функциональностью, скоростью. А, вот слово... Ярослав, смотри. А, вот существует 64 тысячи, а, ну, 65 там, с чем-то тысяч а, символов в Unicode. Каждому мы даем описание. Глубокое описание настолько, насколько нужно. Да? Угу. Это всего лишь 65 тысяч э, связей корневых, в которых внутри, в каждом используется э, дополнительное описание да, глубокие. Э, мы можем их хранить даже в отдельной базе данных, просто использовать эти, эти идентификаторы э, как символы. То есть мы просто... Скажем так, нам не обязательно заладить в глубину. Там не нужно балансировать. То есть ты можешь просто до какого-то уровня не залезать дальше. На основании же той же собственной логики. То есть там все равно возможно оптимизации, как это продолжать все хранить, продолжать все делать. Эффективно, то есть какого? Продолжать все детализировать, но тем не менее, чтобы это было эффективно. Например. Если мы а, у нас слово «коробка» встречается в базе данных миллион раз, да, то в SQL у нас было бы дублирование этой информации, мы бы ее так миллион раз и записали. Вот. Но если мы а, используем структуру из а, связи и применяем к ней вот алгоритм, который я писал, а, по автоматической оптимизации подпоследовательности, он, конечно, еще не доработан, но а, он уже начинал выполнять свою операцию. Это все равно, что балансировать дерево, на самом деле. А алгоритмы очень похожи. Вот. Идея в чем, что все слова, которые повторяются, они, у них есть уникальный идентификатор. То есть, мы все зависит от того, насколько глубоко мы хотим туда залезть. Но всегда эта возможность есть, но в целом мы можем не залезать внутрь слова. Мы можем всегда его использовать как всего лишь ссылку на связь. Вот, вот, ну, ты правильно говоришь используешь как ссылку а если нужно залезть вовнутрь то у ты нас возможность есть это возможно есть да не подгружаются, они скажем так да они подгружаются за диска но это очень быстро происходит да, это, вот, хра... ну, правильно вот открой сейчас я расшарю но это все равно что вот ссылки урлы -а в интернете да мы у нас есть возможность на не посмотреть но мы можем ее открывать или не открывать да Именно. вот открой ссылку какую О, я... Значит, что открыть-то? А. А. А. Угу. Mm -hmm. Вот есть сумо. Санчист, столпер, меньше антология. Короче, это базовая антология. Uh, вот, uh, одна из там, популярных, более-менее, в которой описаны объекты мира. Насчет счёт 65 тысяч, там, 536 uh, символов на самом деле uh, нас интересует не буква, а образы, ну, которые словами, да, описаны. И, например, антропология Смо, она, ну на мой взгляд, одна из нормальных таких. Там все начинается с сущности, то есть самый базовый элемент это есть некая сущность. Это может быть и буква, и запятая, и точка, и не знаю, космический корабль. Ну, то есть какая-то. есть информация абстрактная, то есть информационная, есть физическая да, да. Не, не есть не, это сущность, это, например, красный, да, там, или связь, там, мама, папа, это сущность. Тоже. Это всего лишь а, еще один способ построить корень картины мира. Там, а, ну чего -либо. Описание, да, то есть для того, чтобы общаться вообще это нужен язык, а. Описание языка оно начинается с каких-то элементов, и базовым элементом является сущность. У каждого элемента есть <coughs> набор атрибутов, ну или тегов, там, если по-другому смотреть. У сущности, на мой взгляд, один единственный атрибут — это ID, то бишь номер записи базы. Причем десять вообще. Ты сейчас это <coughs> к чему говоришь? какую проблему ты решает то, что ты сейчас рассказываешь? Я хочу сказать то, что э, вот, ну, как бы есть да, вот эта базовая антология, в которой уже прописана там, иерархия там, объектов сущностей, взаимосвязанных да, между собой, и ее можно использовать, не придумывать ничего нового там, своего. То есть буквы, буквы, они тоже являются сущностями которые также записан у них есть свои идентификаторы, типы. С вот. умотология, она записана как в XML, так и там RTF. Через можно также перенести. вот Это удобно, на мой взгляд. Ну, пожалуйста, то есть я просто могу сущности через связи там реализовать и так далее. Потому что это удобнее для хранения. Понимаешь, когда есть такая вещь, как item, когда есть такая вещь, как Link отдельно, приходится в двух разных местах это все хранить по-разному. Когда есть только одна связь, можно хранить все это в одном месте и легко этим управлять. Но, конечно, тоже все может быть очень спорным вопросом. Надо. На, на практике, вот ты пока э, как бы, Вот это обсуждение, оно, в принципе, бесполезно, пока ты не будешь готов сделать пример на существующей базе данных и там, допустим сравнить э, производительность ну может быть и так но в общем я почему хочу сказать на, на тему Оно того что есть. не на что не надо ничего придумать я понял что это конечно здорово что все это есть что кто-то уже на эту тему подумал даже это нарисовал я не против того чтобы это все использовать ну я к чему? Это использовать можно, да, и на каком-то этапе это нужно использовать. Но на данный момент стоит речь о том, что сделать такую простую вещь, в котором ни СУМО, ни РДФ, ни антологии, ни какие-то базы данных там, придумывать не надо. То есть самое простое взять то, что там, ну, самый простой вариант и сделать... Да, но мы вместо того, чтобы это делать, вот я сейчас дал два варианта визуализации, показал, что уже готово, ты вот, что-то опять куда-то ушел в философию. Ну, я, я считаю, что надо взять. Вот сделать на... страничку. Давай сделаем страничку. Давай сейчас остановимся, Давай сделаем остановимся. перерыв, выложим это видео и э, пригласим людей и попробуем сделать уже страничку. Там уж, в принципе, вообще все готово. И на уровне интерфейса вот лежит проектик, давай экспериментировать. И на уровне там базы данных, и моя есть реализация можно MongoDB использовать. Можно использовать любую ту базу данных, которая тебе понравится. Ну, базы данных... Все базы раз. данных взаимозаменяемые. Ну, есть два основных типа. NoSQL. И да, но они взаимозаменяемые потому что... Вот, да, они не противоречат друг другу. Они Тут, смотри, есть, например, раз... Res... Что-то подвисает. Или, кстати, мы у нас с так и не решилась, да, ситуация? Можно еще эту задачку сейчас решить? Короче, ну вот уже, понимаешь, ситуация такая, что мы сейчас в процессе обсуждения намечаем задачки, их уже две, да, нам нужно где-то зафиксировать, а конборда у нас нет, и надо фиксировать, что мы их сделали, назначили, сделали, прикрепили видео, то есть вот эти все вещи, чтобы они где-то в одном месте у нас коллекционировалось. иначе у нас э, каша будет потом. То есть то, чем мы делаем и почему, нужно фиксировать. Может быть, в BetterMins даже получше. Я, честно, ну, наверное, и там, и там пока... Я, я предлагал в прошлый раз, и там, и там это вести, потому что нам нужно сравнить эти системы. И в BetterMins, например, нет Ганта. Здесь она есть. Надо посмотреть, насколько это удобно. Вот я, например, здесь э, да. там три задачки. Вот давай сегодня. Какая задача? Какая задача? У нас есть здесь задача. Подожди, нам нужно сделать так, чтобы было возможно фиксировать ресурс. Это с точки зрения correlation центра. То есть нам нужно учет ресурсов сделать. Вот. Ну вот давай, я например <coughs> королевский центр. И для комборда вот. нам нужно сделать, чтобы он работал. Что там нужно? Вот, вот а, здесь еще на основной поток задачи программирования. Давай, вот основной поток задач, например панель управления я сейчас в Determint, да, смотрю, вот то же самое сделать... Так, здесь... Ты то же самое не сделаешь, ты о чем? Что Че там доступ запрещен? Тут, наверное, не существует. То есть на данный момент есть два проекта, это Libra и Lyft. В принципе, если мы говорим про решение задач корреляционного центра то добавить новую задачу ⁇ это скучная база, я бы так назвал. Ну, я бы назвал, в скобочках можно написать, фиксация возможностей или предложений. Плохо слышу еще раз. Фиксация возможностей или предложений. Ну, mm -hmm. в терминах рынка это предложение, спрос предложения, да, это а, а по факту это возможность. То есть что человек может. Это либо его навык, либо ресурс, либо информация. Ну, тоже ресурс в общем. Ну. Но про проекты идеи я вообще не понял это же по сути это фиксация наличия ресурса вот навык это тоже ресурс вот если просто и проект это ресурс идея это ресурс вот, вот надо как-то наверное проще это написать то есть фиксация наличия что у нас есть что-то она вот то есть фиксация того что есть наверное в моем проекте создам так, можно изменить ну это. ладно давай в моем понимании сделать вот как вот эту канву да единственное то что вот в видеоролике, которые биттер да показывает там было так вот первое это ну вот новые да это идеи потом было второе это то что ну, как бы с этапа идеи на этап рассмотрения переходит нет там это в где... процессе не потом там этапа рассмотрения нет, там в видеоролике как раз было там было 4 вот вот это отменено это вот этот это здесь отменено а ну ладно это потом в общем. Ну, образ, в принципе, возможно нет. они то простили да возможно потом переделали то есть ну потому что первые два они в принципе дублировали, можно сказать. Да, да, да. Вообще идея, да, идея, это еще не проект, это еще не задание. Вот я бы все-таки разделял, что или вот реализовать ресурсную базу это уже задание, или это еще идея, что вот. А Понимаешь, как... если И... это если это идея, она вот здесь записывается, вот как ты сейчас записал реализовать ресурсную базу. Но если э, народ считает, что это задача, они за нее голосуют, начинают делать. Все, она становится задачей, когда перешла в процесс. Это Всё. уже точно задача, которую даже начали делать. Ну, в общем, в принципе, здесь сделано нормально. Значит, например, ну реализовать ресурсную базу. Вот единственное, что вот я хотел этого. бы, давай попробуем сейчас побыстрее закончить, потому что вот действительно все люди жалуются, что очень большие видеоролики, никто смотреть их не хочет. Давай попробуем да. сократить. Давайте мы, вот я здесь задание, задачу сейчас, и мы с этого уже места начнем угу. с... Давай. Через сколько? Ну давай минут через пять-десять.